Всем привет, сегодня я расскажу как сделать так, что когда вы играете в калькулятор при умножении или делении или хуй знает что, в ответе вы не получали эти ебаные ешки плюсы и какие-то уебанские цифры. Как видите абсолютно случайно, у меня произошла такая хуэта. Во-первых, скачайте программу Aidral Python с миллиардом терабайтов разных библиотек. Потом научитесь программировать на нем. А пока вы учитесь поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на мои колокольчики. И так вы научились. Пишите а или X, или что хотите блять. Короче пишите как на экране. Самое главное ставьте перед инпутом флуат. Я не знаю как это залу почитается. И выполняйте код нажав F5. Блять чё за хуйня. Ебаный питон, блять я ебал в пизду тебя и твою, ладно. Пишите вместо float int. Флуат обрабатывает маленькие числа. То есть дробные. А int обрабатывает целые числа без этой хуйни. Я использую флуат только чтобы измерить длину члена, и свой IQ. И так снова выполняем наш код. Ура, а, все работает. Я хацкир. А вы подписывайтесь и ставьте лайки. И киньте сотку в донате аналерцпэже. Хочу себе микро купить нормальный. А не эту китайскую хуету. В этом видео я никого не хотел оскорбить или унизить, в том числе великая страна Китай и Пайтон соответственно. Видео создано в юмористических, а может быть и в помогательных целях. Без мата не обошлось так, как я быдла, и без мата я даже дышать не могу. Всем пока.